Так тебя люблю, лишь о тебе мечтаю О а с я горю, от нежности я Ты снишься мне во сне, с тобою рядом ли Моя любовь к тебе, день от дня свинли Эти чувства я скрыл Совсем не стану, я никогда тебя любить не перестану. Хочу всю жизнь тебя любить, а грусти навсегда забыть. Ведь сейчас я только лишь с тобой любви не нужно мне иной. Зачем нет тебя скорее? Весь мир нет тебя нежней, И больше нет прекрасных слов, чтоб выразить мою любовь. Мне не хватает твоих глаз, таких глубоких, чистых, ясных их маняешь сладкий губ, такие горячие и прекрасные. Мне не хватает твоих рук, которые ласкают тело, Как будто солнце по утру блуждает лучше, ко мне смело. Мне не хватает твоих слов, которые так лечат душу, Которые чат люблю, так тихо, шепотом не смело. Любовь приходит нам внезапно, она как и белый снегопад, всегда красивая и желанная, И каждый человек ей рад, россия горю от нежности от... Бывает буря и сомнения, бывает и ревность, как гроза Но нет прекрасных ощущений, чем взглянуть в любви в глаза Оно украсится мгновение, позволив в небесах летать а скуки в них найдет спасение, позволив чувствами душать Моя любовь в тебя чиста, я просто верю в чудеса Тебя я не хочу терять, хочу тебя обнимать И каждый день, и каждый час тебя люблю, как сейчас В этой ночи я не усну, в твоих глазах я утону Тебя любви скажу, жить без тебя я не могу Ты нравишься мне очень, хочу быть рядом днем и ночью Хочу тебя оберегать, и лишь с тобой засыпать. Хочу от чувства говорить, и лишь с тобой рядом быть Я так тебя люблю, лишь о тебе мечтаю А с Россией я горю, а от нежности я таю